Очень важная история. Что если люди, финансовые консультанты на рынке с моим уровнем знаний, с моим опытом, да, есть, я этого не отрицаю. Но просто все эти люди, они, как правило, работают по найму или работают в фэмили-офисах. Да, то есть они, у них есть 2-3 крупных состоятельных клиента, которых они ведут. И им вот это вот все, вот эта толпа, которая задает глупые вопросы, которые надо что-то разъяснять, объяснять, доказывать, что ты не антилопа, им этого не нужно, да, то есть они это получают. Люди, которых активы 1000 долларов, я вам человек, работающий в индустрии финансового консультирования, могу сказать, вы для финансовых консультантов и советников просто толпа. Вы не являетесь интересным клиентом, потому что ну сколько они возьмут? Ну 6-10 процентов они отщипнут от ваших денег в любом случае да ежегодно. Отщипнут. Вы до этого даже не узнаете, не увидите, но они свое в принципе возьмут. Ну хорошо, 10 процентов от 1000 долларов, это сколько? 100 долларов ради 100 долларов сидеть погружаться в финансовую ситуацию формировать вам инвестиционный портфель согласно ваших целей и задач кто это будет делать ну вот вы сами себя поставьте на место консультанта вы будете это делать нет кто вам интересен клиенты хотя бы чтобы было миллиона три пять вот это вот интересно ему будут хоть какое-то время уделять кто пробовал инвестиции ребят в пифы придет. или вам продадут просто коробочный продукт или продадут структурную ноту где внутренняя, внутренняя маржа Создатели этой ноты составляют 10% и сразу на входе от ваших денег 10% отщипнут. То есть они-то заработают, да? но вы будете или с коробочным продуктом, или с каким-то шлаком, или вас будут расторговывать, чтобы вы постоянно делали торговые операции, платили комиссиям брокеров. А как вам просто взять портфель человека, который с 2005 года занимается управлением инвестициями, который является аттестованным специалистом рынка ценных бумаг российским, Федеральной службы по финансовому рынкам по трех специализациям человек, который возглавлял лучший филиал Тройки Диалог, региональный филиал лучшей инвестиционной компании Тройка Диалог в России, и он создает портфель, собственный портфель для своих собственных детей, будет ли он там что-то косячить, будет ли он там искать какую-то дополнительную выгоду. И да, он готов это продать. Вопрос, сколько это может стоить, вы покупаете решение, и самое главное, вы много чего покупаете. Вы покупаете время, от вас это не будет требовать более, опять-таки говорю, более получаса в месяц. Вы сокращаете издержки, вы получаете портфели по принципам асимметричного инвестирования, соответственно, делаете все по принципу скопировал-вставил. Да, здесь не будет какой-то обратной связи, да, но вы просто присоединяйтесь к тому, что делаю я. Я это сделал, я проделал эту работу, я эту работу делаю в том числе в рамках своего собственного сопровождения, то есть я в любом случае проделываю работу по оценке компаний, которые нужно включить в этот инвестиционный портфель. Соответственно, я это транслирую. Ну, вы сами понимаете, что это бесплатно не может даваться.